Ну что ж, привет народ, проходим Кенши дальше. Народ лайкосики, ну, там видите написано все под моей выбочкой. Здесь такой формат с вы оцените, вам зайдет, вам понравится. Короче, в прошлой серии я подрался немного, сейчас надо идти в город продавать все свое добро. Ну а сейчас опять не выхватить каких-нибудь пыльных бандитов. Я, наверное, даже не постараюсь, может, не лезть на рожон. Я не хочу в городе отсыпаться там. Ну, блин, катиков вроде там стоит. Стукатов стоит поспать в городе, типа, в безопасности. Но... Ну и в случае чего можем свинять, блин-то. Скрытости у нас хватает, блять, Нас никто не увидит, блин. Особенно эти голодные и пыльные пиздюни, короче. Сейчас, главное, не продолбать момент, если кто подойдет. Смотреть вот так вот по сторонам. Движение, короче, вижу. Короче, валю отсюда. Мяско а там, ну, вся пару штук оставить, там, покушать мог Мукфрейди. чтобы не палец там О, бандиты там О, выскочить он выбросить короче такой херни не было все все все отлежался почти почти отлежался ну, серия блядь, на одном месте прошло у нас было побежали подрались открыли блин опять все то же самое ну в этой серии я думаю вот хоть какие-то я не знаю побегушки из города в город все короче давай хорош спать давай забирай спальник а, так давай его я тебя хочу с перегрузом я хочу чтобы он силу покачал вот так даже не так вот так, так. Ой, блин, как бы тебя так. Сюдема, сюдема, сюдема, сюдема. Все, давай у тебя перегруз 56%. процентов. Не может не радовать побежим какой-нибудь дальний город дальний город это у нас пока что буристы холм блядь. давай в адмак побежим ускорение конечно же чтобы оно так много времени не занимало короче сквин хабу здесь у нас точка блять. между и хабом и сквином можно нормально покачаться на... Голодных пислюках всяких. Mm. Вот так вот. Большая карта, да? Пустыня 55 процентов. Ну сила, сила нужна. Ой -ой -ой -ой -ой -ой. У нас тут сейчас не захавают. Слушай, не, мы быстрее их бежим, даже с перегрузом. И они уже оторв... оторвались от нас. Так что, в принципе, можно не париться Не хочется на паузу ставить, там перекидывать это все в рюкзак, там что потяжелее, что-то выкидывать, что все это бабло. А бабло, как говорится, побеждает э, побеждает зло. Там там упавшее дерево. Норматик. Перебежит что-то. А, вроде бежит, блин, вроде все хорошо. Ущелье тут, где там вход в этом городе. Давай, залетай. У нас раз в день можно продаться. Давай вот этому торговцу зайдем. Что, -то, что дальше? Да ничего. Давай все это тебе отдадим шкуру вот это вот все три мяса я себе оставлю М -м -м. все тяжелые пушки такие блин я даже не знаю что-нибудь попроще можно Пах. Толпой опять же кого-то там месить учиться. Шит бронику зайдем, посмотрим, может, что получше как броня будет. Тоже время немножко ускорить надо. Кто тут? Ты тут. Давай. Его искусство режет. После такая же, как и у нас. Да что-то еще прям такого. Так о ближнем бою минус 8. Боевое искусство минус 10. Но хорошие параметры сопротивления. Блин, сильно режет. Сильно режет, блин. Вот это вот неплохо да я еще посмотрим а что селя блять так Тробящему 21 такое же разрезу 28 наше получше тело сопротивление 90 а в чем ты лучше? Левая рука, покрытие 90, 125, 100. Чуть покрытие побольше. Но оно не режет навыки и защиты в ближнем бою не режет. Наоборот, плюс 5 даю, но, но не дает боевые искусства плюс 4. Я не знаю. Давай продам тебе, короче. Все, вот так вот. Чуть переоделись. Обувь, обувь, обувь. Искусство режет. Такое себе. Такое-такое. Тут у нас для походов там все. Ну что, дальше в замесы что ли куда-нибудь? Не пошли в разведку, короче, сходим. Пошли сюда сходим. Погуляемся. Там, надеюсь, не зона с этими клевастыми тварями. Давай. Даже тут больше ничего краденого нету, да? 1, нет, слушай штаны вот у нас украдено это так деле муст украден ну им типа я понимаю пофиг давай сейк мы продали ну конечно на мы в минусе это по у нас 5 чем-то было ну, мы чуть обновились я не знаю у нас может чуть получше Бронька стала. М -м, так не режет. Пока, блять, у ворот. Что с уворотом? Штраф снаряжение минус 16. Ебушки-воробушки. Не, что-то, мне кажется, мы хуже сделали только. Давай, параметры. Где-то уворот. Слушай, а ты можешь это, чтобы не стипывать мне? Блин, я навожу, он, короче, попадает. Штраф от снаряжения. Что тебя там режет так? Хочешь, ничего резать не должно. Портфель может. Это, сука, порферь. Он меня режет, блять, у ворота, схытность, скорость боя. Боевые навыки минус 5. Блять, мне надо избавляться от этого портфеля. чтобы избавиться от этого портфеля, мне нужно идти в хаб. В хаб, блять, это вот туда, там где далеко. В ноги, блин, и у них покупать нормальный портфель, блин. Там, что там что-то какой-то город. Вы кто, пацаны? Вы кто по жизни? Ну, давай давай, ускоришь. Щита. Руины. Замес. Клювастые твари. Ммм, mm -hmm. а это я хорошо, блядь, пришел. Вообще-то больше напоминают какие-то руины, блядь, и нам, наверное, сюда лезть не стоит. Все равно к этим клювастым засранцам вот этот кислотный дождь блять короче давайте потравим великую крепость что ли я что типа нацелился против святой нации блять меня газденут даже это вот вот весь ваш горизонт да изгонный хала а новый халия я понял а что у вас тут есть пацаны А можно к вам вообще вот нет у них казарма блять. это короче у них просто пост Мне там у них делать вообще чего Давай к великой крепости схожу, там неподалеку свои шмотки скину, спальня где-нибудь откину, то есть если что отберут, блять. где-то тут великой крепости уже тут суен. Кто вот здесь святая нация ходит, до да? Королевство шеков. Да, где? Блять, ну нам сюда тогда получается. К святой военной базе, вот туда, далеко. Ладно, давай. Атлетика будет. Вы кто? Ушейки. Перегруз 0%. Катана, как так? 0% и перегруз у тебя. А так. И так 0% перегруза. Ты кто? Тальца. Води не нападает на нас. Если я в рюкзак перекину все свое добро и потом сниму его. Вот он вот так сделал. То в принципе можно будет скидывать некоторые вещи. Сквин. Но не надо туда сквин. Нет, давай, короче, по дороге в хаб, продам свой портфель. Я не знаю, хватит ли мне на новый. Я не помню, сколько он там стоит. Вообще не знаю, на хаб, в хабе, короче, может, уже перестали на меня обижаться. После нашей последней ссоры, скажем так. Я надеюсь на это ну что ты встал а, подгука локации было я понял я все понял пацаны Давай давай в залетай. залетай. охрана и тут ничего не скажете Я надеюсь а тут мирный вроде никто на меня не налетает давай к делу а давай слушай подожди я сложу вот это вот все добро себе необходимое ну, рюкзачок, давай ты заберешь, блять, этот у меня. Ну, вот, собственно, и все. Так к в схожу, где тут находится. Вот. Блять, но ну, я не помню, по-моему, там вступить к ним это 10 тысяч стоит. Я не знаю, 10000 10 тысяч, блядь, у меня 10 тысяч. Давай другой раз. Блять, я не знаю, здесь косарий заработать. В принципе, можно с этой святой нации, блядь, натягать. Я не знаю, но я не думаю, что всякие. Вот тут Рома сейчас заработаю эти деньги. Все эти мусор там почистил. Не очень-то много я заработал. Я бы сказал бы фигню даже какую-то. Ладно, пошли, короче, этих святош кошмарить. Ну и они нас будут кошмарить, как получится. Изгои. Неинтересно. Это короче мне пятнашка, нужно минимум или двадцатка, чтобы завладеть нормальным рюкзаком. Ну, ничего, сейчас что-нибудь придумаем, да? Мы на пути войны. А, давай, Сейвик. Я не знаю, чем это может закончиться. Придется нам опять сбегать от них. А награда обьюзить не хочется как бы мы блин заработаем все своими кулаками два еще больше ускорения Так, неподалеку от них. Где у вас тут вход, если что? Вход у них там. Охрана на месте. И батья, ребята, а где охрана? Где вообще хоть кто-то... Не понимать. вот они с пыльными бандитами дерутся. я здесь просто пыльные бандиты они ходят тут ну слушай, мы можно не так сильно отхватываем когда-то мы уже так сопротивляемся уже там что кто-то язык получает. Понятно. да, проблема в портфеле, наверное, там было. Все, давай, давай, отступаем. Заплатишь. Заплачу. И на сейчас? Ну, ты закончишь идешь. Хорошо. Хорошо. Так, что-то они от нас не отстают. Бегают они достаточно резво. и ладно, вон отстали. Давай хил, короче просто крови что-то по выбивали очень много mm -hmm. так ну, давай стройка я не знаю блин костюм костюм спальник ставь И отдыхай Пацаны, блять, а где святая нация? Где мать его святая у Голодные бандиты прибежали. Пацаны, не видите, блять, тут человек культурно отдыхал. Ну руку мне выбили. Ну и ч место такой какой, блядь, делать? Ну и шоу там у меня. Я иду всю вытянул. Иду я всю вытянул. Стоит один голодный бомж. ну чё один на один слабо а... я конечно извиняюсь а кто меня блять видит да пофигу ты блять серьезно ждал пока я усну Ты же один на один вообще ничего не стоишь. Блять, как только засыпаю, сразу подбегают. Ох, мама. Вам нечего с меня брать, пацаны. Дайте человека просто поспать. Правую ногу мне выбери. А я могу сам себе шину. Наложить шину. Наложить шину. Все, шина наложено на левую ногу. Странно, что не на правую, которая в таком ужасном состоянии. Надо было сразу рюкзака избавляться, блин, потому что. Смотрите, крепость уже 60, боевое искусство 11 Ну вот мы уже выходим на тот уровень, когда можно, короче, вся тим этим голодным, голодающим и пыльным, уже против толпы воевать. Вот это уже, блин, зачетно. Вот когда мы сейчас скоро скоро ну, выдавать по щам, скажем так. можно будет пойти уже голодные нации уже холодные нации я уже заговариваюсь к святой нации блин эти голодные нации сейчас травму пройдут елки-палки такие замесы идут а вот здесь лагерь с лучшим нет? Они, короче, заняли этот лагерь. Жители Макс мертво Святая нация. Подожди, это что голодные бандиты, блин, налипыльные, там повыбивали святую нацию. Чего, блядь? И что мне мощи вообще? Ну ты есть, не хочешь, значит пока выложим такой-то ноу-хау, если честно. А, давай. демонтируем Пофиг, забегай. Веленое мясо, у меня там один кусок остался. То с тем, пыльные бандиты с голодными, но ну, как обычно. Я сейчас опять выхватим, ну, как, будем близки к этому состоянию, вот сейчас сок мяса выкидываем. Опять без сознания. Я не знаю. Ну уже долго так держимся. ладили Спальник, куда-нибудь отставь его. И давай это без паузы, да? Ладили, спальник. Готово. Давай, строим мега загуба. Пацанов. Ай-яй-яй. Сейчас опять нас рубанут? Не дают отхилиться нормально. опять клубанули нас зато у нас уже вообще ничего не убьёшь крепостью 62 ну, вообще тут самые крепкие чуть, давай подбери поперенного мяса отдыхай. по голове на получали чуть давай схожу отберу. вот этот вот позабираю все дело. этого давай фигня ничего не стоит давай спать Давай ему первую помощь. о ч ⁇ мне медицины нету больше? Пацаны, блять у меня и медицина закончилась. Надо идти закупаться. КАП. Походу в хап надо идти. Даже так. Блин, спальный мешок он ценеет, как бы че красть-то сразу было бы у кого красть? Всё, короче, надо за медициной идти, потому что все хорошо, но когда уже хиляция нечем, это уже проблемой становится. Ч ⁇ сбили, подлутались подзаработали, опыта, денежку, может, сейчас заработаем. Так, басик. Самое оно. Теперь в шиноби надо бы нам. Где там баг? Давай показываем все вот это, дам вот это. Ух, а ты на медицину, дашь, да что? 2, 3. Давай уже так уж и быть. Вяленое мясо. Чтоб не раскладывать спальник. Я вот не помню, блядь. То место да это то место все кого сейчас тут отлежаться немного и опять пойти убрать ну, руины святой нации почитать описание можно Людоеда минус 100 святая нас 300 голодным бандитами нас 10 пыльный бодит минус здесь угу. практика давайте След нации Угу. Ну что, надо... Это... Святые шахты? Давай, святые шахты. Сейчас будем им там устраивать. Ко дну сейчас опять же наверное бомб сделают. Да это ничего. Сейчас где-нибудь вот здесь станем. А вы кто тут? Кто здесь ходит? Святая нация владельца, ну, их вроде как если не атаковать, папа -а -а. папа папа спальник, костюмок себе поставлю, строить у нас тут не обограли полностью наши вещи я сейчас все это дело стину сюда и такой пацаны Святая нация ничего ну, не попытка ван Давай сейвик номер 3. И сделаем. Мы сейчас, скорее всего, тут выхватим. С большой долей, долей вероятности. Потом убежим, подхилимся. И опять будем против них тренироваться. Долго стоим долго. Они нас даже не захватили. Чего, блин? Давай похитишь. Во. А где я? и настолько быстро что у меня даже давай робот торговец вырубил нас давай куда нас потащишь братан город там Ой, и Ладно, давайте, короче, на этом конец серии. Всем лайкосики Всем пока.